всем привет привет и добро пожаловать на канал Ирина Степная сегодня с вами Олечка и нам пришла огромная посылка с наборами для создания лизунов и ближайшее видео мы постараемся все их протестировать да Оль Да. и показать вам какие у нас получились лизуны Они классные. и сегодня мы также сделаем наше первое видео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 ну что, начнем наш делать лизунчик. Мне не понадобится вот этот стаканчик и такие ложечки, так что отложим их. У меня есть любимая моя тарелочка, в которой я, я делаю лизунчиков. И еще вот такая вот палочка-мешалочка. Вы можете мешать ложечкой. И давайте начнем наливать наш полимерный раствор.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 мы все размешали и теперь уже будем добавлять активатор лизуна который уже разбавлен у нас водой пробуем небольшое количество